Чтобы оплатить заказ по э, старому сформированному заказу, э, заходите, вот в такое письмо у вас придет, ваша ссылка для оплаты на, по счету такому. Заходите, и у вас здесь написаны данные вашего заказа, и есть такая строчка «Оплатить этот заказ». Нажимаете «Оплатить этот заказ». И у вас откроется вот такая страничка. Вы просто выбираете, какой картой хотите оплатить и нажимаете «Оплатить заказ».